И здравствуйте, дорогие друзья и зрители моего канала, я Ник В1, с вами, ну да. Как вам бы сказать, я начинаю прохождение уже в кладбище, но еще по ходу дела я буду рассказывать о своей работе и о своей жизни, скорее всего, потому что, ну, реально. Ладно, всех приятных с аппетитным, кто меня сейчас смотрит, а я начинаю. это все, как говорится, он не будет разговаривать, я так скажу вам. Расскажу о себе сейчас данной ситуации. Я с работы посреди ночи снимаю ролики. Ну, представляете, да, с 8 до 8, да, блин, пока кушать приготовишь, пока дома придешь, пока то, пока все, то бишь. И я заместителем администратора работаю. Вот представляете, как это нелегко. Я вам так скажу работаешь еще и начальник туповатый по ходу дела реально то что ты не заказывал вот вы представляете да то что не ты заказывал он блин заказывает от своего имени мы с администратором просто в шоке но еще причем одну, одну блогершу он слушает а не нас вот, представляете да сейчас вот она розыгрыш на 7 косарей ну представляете что это за тупость? Как бы я это вот все понимаю, дорогие зрители, но блин... Я так вам не, не, не советую вообще работать администратором. Ну, наконец-то ты проснулся. Ты потерял много сил, и мы с женой не хотели тебя будить. Но у нас возникли небольшие трудности. Что со мной? Ну, парень, ты даешь. Надрался вчера так, что даже не помнишь ничего. Хе. Ты потратил много сил в бою, раз умудрился потерять арбалет. Я думаю, тебе чертовски повезло. Эти твари очень коварные. Руку Эльда тебе перевязала. Снадобье еще не готовы. И придется тебе еще пару недель поваляться. Хе. Хорошо, что ты попал к нам, иначе бы давно был похож на кусок гнилого мяса. Мне надо в город. Согласен. Правда, мы не можем выйти отсюда. Это старуха, чтобы в ней не может найти ключ от двери. Что с дверью? Ключ где-то в доме, но мы не можем его найти. А если он сварился в погреб, то наши старые кости этого не вынесут. Понимаю. Как тебя зовут, кстати? Меня зовут Викар. Что-то ты плохо выглядишь, Викар. Так, ну, знаете, что, вот, как бы, начало такое интересненькое, да, скажете, ну, но... от чего эти ключи, как вы думаете, ну, это явно не от сундучка, короче, всю игру проходить, я не знаю, ну, как бы, я буду проходить так же. Что это за место? Этот дом находится в тихом уютном месте, вдали от городской суеты. Это прекрасное место, здесь много редких растений, и самое главное, здесь безопасно. В чем безопасно, я не понимаю, если вы зоне. Я неважно себя чувствую. Мне нужно лекарство. У меня не хватает ингредиентов для его приготовления. Принеси сначала ключ. А не будет ли у тебя хотя бы куска жареного мяса? Конечно. Я говорю вообще администраторам, быть или замом администратора не советую, дорогие зрители, никогда. Не соглашайтесь на такие работы, как я. Что вчера произошло а ты не помнишь два дня назад я видел твой бой с монстрами а когда вчера ходил за грибами то вновь заметил тебя ты брел по кладбищу волоча меч по земле у тебя был совершенно пустой взгляд из твоей раны на руке сочился гной бормотал еще что-то я тебя сюда привел мы выпили по стакану рома ты едва что-то пробормотал и упал вот собственно и все ясно он лажет где мой меч? Это тупо ржавая железка тебе ни к чему. Я ее выкинул. А что я бормотал? Да не помню я. Не до этого мне было. А когда будет готово лекарство? А что с моим арбалетом? Не беспокойся, он в надежном месте. Mm -hmm. Чем вы тут занимаетесь? Mm -hmm. Давай поговорим потом. Чем вы тут за. Mm. Случайно. А нет ли другого способа отсюда выбраться? Нет, если только ты не весной жук. <с> Можешь еще раз повторить? Он где-то в дух. Ты нашел ключ. Этот? Mm -hmm. Мне никогда не открыть это бесправильно. Так, включения. сохраняемся по привычке Надо. спрыгиваем увидели зомби мы вылезли это было специально может так не там у вас в подвале живой труп что как труп может быть живым века тебе совсем плохо не лезь больше в подвал. На вот, лучше покушай. Ты дашь этот? Так, короче, да, такое дело, видите? Постой, мне нужна твоя помощь. А что случилось? Мне нужен нож для мяса, а Парда не дает его. Он не хочет со мной разговаривать, обижается из-за этого проклятого ключа. А тебе ведь хочется есть. Помоги мне. Может, тебе он будет более снисходительным. <свы> Эльди, нужен нож для мяса. Ты не можешь мне его дать? А почему она сама не спросит? Она думает, что ты злишься на нее из-за пропажи ключа. И правильно. Будет в следующий раз более расторопный. В общем, принеси сначала ключ, и потом поговорим. Ты жрать вообще хочешь? Да, кушать я люблю. Тогда давай нож. Нет у меня ножа. Я его оставил на лавке за дому. Мне нужен ключ. Хотя, вот, на топор пускай им, пока порубит мясо. Вы знаете, что в подвале живет зомби? Зомби? Нет, ты, наверное, перепутал. Это наш сыночек. Ты не бойся его, он тебя не тронет. Да уж. Вот, Пардо передал тебе это. Что? Этот старый пень совсем из ума выжил? Я же его не подниму даже. Так. Вот так, сохраняемся. Ну вот так, дорогие зрители, это постоянно у меня так происходит. В реальной жизни даже. Опа-опа-опа-опа-опачка. Опачка, давай иди сюда. Давай, сюда, задницу. Зомби. Так, вот забаговал, как всегда. Тупые трупы. Так, ладно, побыстрее его надо как-то загасить, я не помню, как я делал, что вообще его в лёд убивал. Играл 10 лет назад, может быть, даже больше. Ай-ай-ай-ай, только не катся кацал, один меня, только попробуй. Собака, ты сутуная. Нет трогай меня никогда, понял, трупышник? что то он сейчас меня потащил бы Так, ну, видите ли, у меня вот какая проблема С, э, Начальник наш Он реально дурачок, походу, делает, Я так понимаю, почему он ей доверился Читаю, розыгрыш на 7 косарей Представляете, наушники, блютузные Помимо блютузных наушников Короче, я вам так скажу Помимо блютузных наушничков короче помимо блютузных наушничков еще и фен бай розыгрыш вы представляете да локотрон скидывать Считай. 8 8 часов да вот он молодец а теперь иди отдохни ну так и сделаем пошлите отдохнем типа молкоман достал ключ молодец молодец типа камон вы чё шутите спать до полудня вот мы спали сейчас мы попали М -м. короче как я делал эту игру проходить это писец чем больше ты затягиваешь короче я так скажу вам чем быстрее тебя зомби сожрут не знаю, дорогие зрители, я просто вот реально устаю на работе, это жесть. Я говорю, мне нервы трепет, вообще работа. Я не знаю, как у вас, в чем у вас будет проблема, ну, как бы, такие вот дела. Я говорю, вы бы не пережили, чего я переживаю, потому что в моей жизни произошло много чего, плохого или хорошего. Здесь ничего не надо делать. Туда лучше не прыгать. Просто ложите спать. Ной ну, до полудня. Я извиняюсь, я не то сделал, конечно, но вот сидите. Мне никогда не открыть это без правильного ключа. И как я это сделаю? Вот. Ну, нет! Не Забаговал чел. Просто ложимся. Нашли монету. Я не знаю, как это случилось. Я столько раз сыграл, я пытался это все найти, короче... Так, сохранным она. Потому что здесь кое-что произойдет нехорошее. Так, болтаем вот с этим. Вас, брат, ушли годы моей юности. Нет, отец, я не... Нет. Так, значит, посередине. Выбил какой-то напиток, который летал в сундукей. Посмотрим глаз, и словно упал от Ты открыл его сундук? Его? А кроме очки? Так Мы... помоги мне выбраться отсюда. Нет, он пока... Видите, нас убивает. А как это сделать? Просто надо пропустить будет касценку, осценку вот этих. Потому что он тебя по-любому убьет, так вот. Это вы не старались. Поэтому я так вам говорю так вот выбиваем. поболтаем так все поболтали вот ждем так не знаю все прошло давай вот это жучка и надо было загасить Да, вторичный прикол Бля, да давай убивай ты уже его дышь лох Ха. так и вот все Сохраняемся, отслеживаемся и погнали дальше. Вот и все. Сейчас только мы выходить. Касина. Я вспомнил, кем являюсь и что я ищу. Меня зовут Викар, я археолог. Основной моей задачей является проведение раскопок у восточных башен острова по приказу наместника Ее Величества. По моим расчетам, кладбище представляет собой центр древней культуры. Кладбище появилось здесь намного позже тех строений и признаков цивилизации, найденных у башен. Вместе с тем, в древних писаниях острова это место упоминалось как вместилище темных сил. Однако именно здесь я почувствовал в себе силы найти то, что должен, и выполнить свое предназначение. И я вспомнил, что ищу Иран артефакт невиданной силы, вспоминаемых в ста писаниях магов и мудрецов, погибших цивилизации. Теперь мне во что бы то ни стало нужно найти этот артефакт. Эра. Артефакт. Да... Тут много придется бегать. Голова первая. Крабище. Я рада, что ты нас встречаешь. Мы тут за грибочками ходили. Тебе принесли тоже. Вот возьми. Ну чего стоишь на проходе? Проходи в дом. Привет, Викар. Да я вас могу целую вечность ждать. Кстати, где вас черти носили? Да по грибочке ходили, траву всякие собирали. Да вот отведай. Надеюсь, они не ядовитые? Да нет, если много не есть. Чем вы тут занимаетесь? Ну, и я обычно рисую, а Эльда хозяйничает. Видишь картину на стене? Моя работа. Я вспомнил, зачем я здесь. Я ищу артефакт Иран. Я увидел его во сне, а когда вышел из дома, полностью вспомнил все события. Вы ничего не слышали об этом странном артефакте? Где мне его искать? Почему трясется земля? Видимо, это что-то опасное Но я не думаю, что смогу тебе чем-то помочь Скажи, у какой статуи ты меня подобрал? Скала на северо-востоке Рядом с ней У вас в доме чертовщина творится Призраки по дому разгуливают Ха, Викар, ты, видимо, еще болен То зомби видишь, то призраков Иди лучше приляг Да нет, спасибо, я уже выспался Короче, это игра. Викар, погоди. Я вспомнил, что ты бормотал той ночью. Ты бормотал что-то про собор. Возможно, тебе стоит начать поиски с храма. Хорошо, я подумаю. Что, новенького у вас? Да ничего. Парда вот только постоянно жует и чапкает. А мне надо сосредоточиться. Угу. Вот эти свитки, кстати, пригодятся. Так как мы слабые еще поэтому. Я принес нож. О, ты принес нож. Отлично, теперь я пойду приготовлю для парда мясо. А то он такой обжора. Спасибо. Так что там с моим лекарством? Ну я почти все собрала. Осталось только две лечебные травы. Притомилась собирать. Если принесешь, сделаю лекарство. Ух, блин. Притомилось лечебное растение. Вот оно. Вернее, лечебная трава, она говорила, да? Лечебное растение, лечение лечебная трава. Тут куча. Тут куча зов. Ну-ка, лечебная. Так, трава. Ну ладно, подойдем к ней. так девушка девушка есть привет симпатичная юноша ты пришел почтить память родственника а я вот тут гуляю на заброшенных могилках прибираюсь а ты уже видел собор нет там красиво ну я вообще-то здесь по другому делу да но так ты хочешь увидеть собор Да, покажи мне собор. Следуй за ней. Че у меня там соседи творят ужас дикий. Почему вот он сейчас кирп не наполнил он стоит просто смотрит туда? Блин, у меня ч за такие ёшкин кот? Вот и пришли. Когда будешь идти назад, собери мне немного ягод. Я буду очень рада. Ну, конечно, соберу конечно, <свист> ему девушка, если честно, понравилась, она прям заглядение. Честно сказать, вот там, короче, квест такой будет замудренный. вот с этим чувачком. Кстати, скрижали дают очень много сил. Вот так. <свист> Прокачиваться будем с этим. Ну ладно. Хватит шутить, конечно же. Пойдемте в собору, там поговорить с этими ушлепками скелетами. Я не знаю, я не пробовал, но знаю, что они там на что-то будут отвлекаться, дорогие зрители, поэтому. Какими новостями ты пришел, человек? Как мне попасть внутрь собора? Любой смертный, попадая в собор, обретет вечные муки. Это святилище, построенное для служения богам. Теперь обитель зла. Что ты знаешь о хранителе? Охранитель? это все и ничего. Кто пытается его найти тот не может найти себя Она есть в каждом из нас он управляет нашими мыслями и действиями хм. типа смотрите тут задание такое вот смотрите сейчас надо будет каждого обойти чтобы с ними контактировать и научиться рассветовать так ладно я сейчас подождите кое что тут такое интересненькое есть Ой, не не не, не скелетор, иди нафиг. Иди нафиг! чтобы с тобой сражаться даже не... вниз. Увидели, да? Она там стоит. М -м -м? Ай. Так, сохраним она. Ну, как бы они это вот, вот это вот можно не трогать. и вот сразу доспешки хм. для меня или вот ну заранее сразу говорю я просто когда игру смотрел я обзоры смотрел и вот с такими доспешками там еще есть лучше зарядили, поэтому я еще не знаю ничего здесь как ты думаешь он опасен нет. Здорово, бро. Эй. Эй. Ага. Короче, его надо будет покормить. Мязко, мяско, мяско, мяско. У меня есть мясо? А, плечареное мясо. Короче, дорогой друг, вот. Короче, видите, туда лучше не ступать. Там три скелета, они мощные. Вон там три скелета. Но я еще слаб для этого. М -м -м. Так, оглядываемся на все стороны, поэтому... Эй, ты! Как после <свят> <я> живой, <свят> братья. Братья, <свят> в нашей Как мне найти хранителя? Не найти хранителя На это время он тебя сам. А кто он такой вообще? Хранитель кладбище Угу. Поиски Иранна завели меня в это место. Вы что-нибудь знаете об этом артефакте? Мне знакомо это имя. По его упоминанию содрогается земля. Я не знаю, что это. Насчувствую в нем силу соизмеренной силой хранителя. Тайну Ирана, еще в древних рукописях крадо-минц изобших правителей. Но будь осторожен. Тайма, которую ты пытаешься разгадать, может привести к непредсказуемым последствиям. Да, он прав, кстати. Девчон, я очень много не отстаюсь здесь и охраняю этот храм. Мое тело давно сгнило. Хранитель сковал мою душу и держит ее в этих мощях. Хоть одна живая душа поговорила со мной, и утешила старого воина. Кто вы такие? Мы призваны храническим вести покоя этого древнего храма. Вы стоите у этого храма. Что вы охраняете? Это знание нам не дано. Как интересно, почему ему не дано? Короче, их надо обоих от этих четырех убрать. Приветствую тебя, человек. Ты понятия не имеешь о подимачестве. Ты не знаешь, что такое с того, что вечности. Что находится за этими воротами? Я не лезу в тело телоохранителю. Я всего лишь охранник. Короче, вот этого, вот, чтобы утешить какому-то бабу, надо принести, короче, картинку баби, бабеньки бабеньки как я помню. Так. М -м -м. У тому книгу, у того книги надо. Я не помню, что там говорить. Честно скажу, дорогие зрители, это очень деварная игра. Многие говорят, что тут пипец, как тяжело, как бы проходить это все. Ну да, есть такое ничего не, ничего не сделаешь Так, вот потом Вот эти вот надо будет пооткрывать, знаете как То бишь, не надо бы подходить, короче Кстати Боевые Двуручка, стрельба и звука, нормально Ну, видите Сундучочек, побежали к нему только аккуратно чтобы не на скелетах не норматься в таких местах опаснее не бывает так сундучочек. Открыл. видите да, а лучше ничего и нет Фу, Там скелеты. <coughs> как я мимо скелетов так прохожу спокойненько что они на меня не нарыгают не налетают потому что я мимо знаю где пройти как говорится, умный человек а, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Ой! Ой-ой-ой, жопочка! Ой! Что это? Вы это видите? Я никогда там не был, так что... Что-то опасненькое будет, смотрите-ка. Что-то горят. Это души. Это души, души, души, души. Ладно. У меня карты Ирана нету пока. Сигур Ирана типа Мокмон, болотные. <клёх> <клёх> Отстань. Отстань, собака сутулая. Куснуть меня хосишь. А я не хость тебя. Короче, как бы вам сказать, лучше зелье вот это все дело собирать. Быть осторожным. Всякий случай жизни, увидите, забение. Пояс магической защиты, отлично. Это, вы видите, даже у меня мощный заклинание есть. но это пускай остается. Не, мне, мне, меня мне, мне, чуть-чуть здесь надо. Так, так, так, так, так. Ух. Одеваем это. Плоская защита лучная будет, потому что по нам тычки такие будут жесть. Вот, я принес недостающую траву. Отлично, я сейчас приготовлю. Чем вот. Ну видишь. Типа вот эту картину сам нарисовал. Видите, когда уже не спрыгнешь. Там такого огненное, красное кресение там всякого. Такого. Давай с волком попробуем махнуть они здесь вроде как сильные о, ну да хоп а я как всегда старый, добрый Ой. ну эти доспех да, защищает, но он такой себе еще еще не лучше как бы, смотрите, прикол пенч обычно ловушка срабатывает ладно где-то должен быть охранник охотник или кто там я не знаю ладно иди сюда крыся крыся ой ой кусочка крыся а крыся Нечего взять. открываем смотрим две золотые монеты бомба бомба бомба Видите зомби? Криси. И отсюда, Крися. Ой. Я в зону, короче, где одни зомби. Так. Потом надо будет вот сюда бежать, там бегать, что-то узнавать. Ой, вон сундук, сундук, сундук, чара, сундук, чара. Ну вряд ли зомби справлюсь сейчас с данной ситуации. Труп. Видите, он там трупях валяется Труп. Странно, да? <с hablar> я просто тут точно не помню, как это все делается. Просто надо думать и узнавать. что там за а, пять минут пускай остается Зира... отсюда можно только выйти вон тут туда но сейчас я в данной ситуации не смогу <coughs> там телепорт вон тот я решил просто пробежаться посмотреть что здесь за локация как бы изучить чтобы вы понимали что что происходит здесь и куда? Что? Блин, да сколько. Это зомби так орет. Не обращайте внимания. Раньше бы я бы... По пораньше в такую игру бы я бы кекался. Вот девушка валяет с труп. Видите? Ой, какой он ужасный орёт, а? Труп девушки. кошелек, Кухиль. Так, неликвидно, да? Вон трупак валяется, так что к нему лучше не подходить. Он встанет. Ой-ой-ой, чувствую, у меня пукан подгорит. Мертвый. О-о-о, вот это отлично. Двуручный мечик. Смотрите, если у меня ХП мало будет, смотрите, такой прикол. Вот. К этому подходите, ХП восстановится. Интересная, да? Это я просто по-старому этому помню. А, это что за? А, рыцарь? интересно, да? Утан, утран какой-то был. Это смотрите, меч, как на Урзель похож, да? Вот я такой хочу себе Будем палочкой махаться Тут такие дела Я когда первый раз играл, я не понимал Что здесь делать вообще тогда Но потихоньку по ходу дела Это короче, знаете, лучше Походить вот там Короче, это бандюки Дорогие зрители Сразу говорю, это бандюки И девка там с ними Короче, надо быть осторожней к ним лучше сейчас пока не подходить Пока ты блять, трупаки Трупочки А ну-ка давай махнемся труп ух, Ох Ох Ах Ах Ах Ах ух. Больно Больно Больно, говорю Черти Хотя можно так покачаться Я хотя раньше так и делал Воу, воу, воу, воу, воу, воу. Иди сюда, ну и. Иди сюда, а. Там ничего нет. А, ладно. Я понял, что зомби для меня еще сильны. Дал, да досит хпшки. Вот вы видите. Давай, сундучок, быстренько, быстренько. Хоп Теперь тикаем, тикаем, тикаем, тикаем. Да бля. А, ладно. Зря это, конечно, сделал. Ну ладно, что ж, а что поделаешь? Хотя я сохранился, что Кто не успел? Ну то бишь вы поняли да что здесь еще пока я слабый буду там не идти сражаться с этим всеми огненная дождь не использую. то не реквизитно М -м -м. Просто бегаешь от зомби и вот читаешь эти книжки всякие там. То бишь О, ты... видите, да? Ой, быстро, быстро, быстро, быстро, быстро. О, подвезло. Повезло, повезло. Аптобаланс, <Genau> сработал бы. Некоторых будет вот этих вот, надо будет лазить. Не, я много чего здесь знаю, как, что здесь, зачем, почему. Да, виды с ракотан. Видите, Карпия? Надо будет с ней потом поговорить. Я не помню, как как это все делается. Ну, видите? вот трупак. Висит. То бишь, это вот так. Где я был? Сейчас мы будем искать, что тут находить. Да, искажите, да? Видите скрижальки? Ай, ай ай ай, кусака. Так, отхили. отхилимся. Шл в жопу и отхились. Так, а что у нас тут? Лопкость. Вот эти книги нам пригодятся. Ай-ай-ай-ай, Дивс ракотанская. Да, я сказал Дивс ракотанская. Сракотан изви! Абса тупая. Интересно, да скажете так подбираем, забираем все это. О, что-то. это я навряд ли могу использовать о могу чего зекиль на будь с ней поболтать потом вау идите короче она тоже даст задание и мы будем проходить его ну я бы никогда б не догадался вот это смотрите, здесь Оп! Оп! чуваки. Оп! сколько Сколько здесь, черти! зомби отмычки мычки все валяются блин столько мне хп под, подчепукали сволочи подколодные. я даже не замечал никогда этот меч не брал там ладненько давайте еще куда сгоняем вон там видите что-то такое стоит да не переживайте это не опасно Ой, дебильный скелет, да иди ты в заракатан. Ой, еле видите. Кольцо. А че кольцо дает? Здесь Елька. Угу. Ой. О, варк. Ой. Иди в 40 танк, говорю. Сабрившийся у шлепок. Повезло, повезло. У меня повезло, что вот, вот смотрите, здесь 40, здесь 45. Сохранная мана. Привет, друг. Очень рад видеть тебя с вами живых. Ты кто? Я – археолог. На местных перестал появляться на раскопах, и они смотрели. Мне казалось, что на кладбище я смогу заниматься своим делом и на пути к существовать. Но, увы, кроме неприятностей я тут ничего не нашел. Ты археолог? Да, как многие из тех, что здесь остались живы. Был, и еще со мной друг, но его сожрали эти твари. Успокойся, дружище. Тебе здесь не страшно? Парень, я хочу домой. Понимаю. Я постараюсь во всем разобраться. Успокойся, поверь мне. Ты был в том доме, что позади меня? Что? В том доме? Да, я был. Ты не поверишь, кого я там увидел. Кого? Ну, успокойся, наконец. Хорошо. Постараюсь. Я там... Я там... Э, видел настоящего призрака. О, боже! Я хочу домой! Все один некромант. Я тебя понял. Все будет хорошо. Я с тобой. Что ты здесь делаешь? Я? Ничего. Думаю, как сбежать с этого чертова кладбища. Право. Помоги мне, пожалуйста. Ты, наверное, что-то ищет? Может храм? Я был там, но там еще ужасный. Ну, хм, интересно. Конечно. Только будь рядом. Видите, даже болото есть. Ничего нет. Хм, все вот здесь он так встанет и будет стоять пока люлей не ставишь критика на каждом пути типа мол ну, камон я ненавижу это вот так вот когда он так делает игра даже если перезагружаться это не поможет Не сюда автобаунсы блять хм, видели да ничего нет быстро у кокошел раз два три четыре отмычки охренеть ключ вот это год. Смука на... Ключ не ищите, да? Угу. Видите, тут-то скелеты. Ух ты, сука. Ух, сука. Да, да, да, да, да, да, да, да. Ничего случайно нажал ничего не надо, чел, чел, чел, чел, чел. мне просто загрузить. <связать> кстати, а что еще там, может, что-то нашел интересного нет ладно, тут слишком опасно будет, поэтому Мимо их лучше пройдем, аккуратненько побежим Вот и лютня, которая ему нужна будет. Скатулочка. Ха, застряла все. Лосара. Так сказать, лах. Знаю, что что-то будет тоже мощнее ну это по-любому гарпе была орала так что там за молот сима у меня симнит солька ладно но ну, на этом мы закончим ролик Всем пока, до новых встреч. Не забывайте по подписку на канал.